Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия, и сегодня вооруженные силы Украины подтвердили, что они были вынуждены отойти с города Лиман. Также по информации российских военных респондентов, вооруженные силы Украины при отходе очень серьезно понесли потери, потому что мосты, которые вели бы все-таки их на подконтрольную Украине территорию, их они повзрывали. Таким образом, пришлось бросать технику и добираться вплавь через речку. И, конечно же, доехать туда, до этой речки, тоже было проблематично, потому что там шел Сильный минометный обстрел. С учетом того, что город Лиман находился и так в тактическом окружении, то отход вооруженных сил Украины настолько поздно, конечно, привел к серьезным потерям. Еще более сложная ситуация у украинской группировки войск в районе города Северодонецк или Сечанск, потому что там уже, по сути, перерезали основные дороги, по которым снабжалась эта группировка. И уже по факту можно говорить о том, что в ближайшие дни мы увидим там полноценный котел. Но в это время в Одесской области идет полным ходом подготовка к очередной атаке на остров змеиные И, конечно, вооруженные силы Украины там сейчас с помощью западных специалистов и с их участием готовятся к этой операции. Но в это время мэр Одессы решил попиариться, потому что недавно было заявление Минобороны Российской Федерации, что в зданиях школ и возле школ делаются огневые позиции. Это, конечно же, очень негативная история. И мэр Труханов решил все-таки доказать, что это все не так и сделал по этому поводу целый сюжет на местном телевидении. Об этой школе прозвучала информация на сайте Министерства обороны, не знаю, как она называется правильно Российской Федерации, о том, что здесь расположены чуть ли не огневые точки. Да-да, вам не показалось, мэр Руханов решил лично приехать в эту школу, которая упоминалась в сводках Минобороны России, и, знаете, просто посмеяться над тем, что там все-таки нету никаких огневых точек, и показать абсурдность всех этих убеждений. И, конечно, взял для этого, я так понимаю, то ли директрису, то ли там представительницу школы, чтобы она тоже вместе с ним поудивлялась. Нам бы очень хотелось обратиться ко всем, кто нас слышит, что здесь обычные мирные граждане, одесситы, учителя, Родители, вот куча деток на площадке. И местные жители, конечно же, очень долго смеялись, когда вся эта постановка была разыграна, потому что когда они увидели сюжет на одесском телевидении, то, конечно, они мне прислали видео вот той площадки, на которой детишки играли буквально 3-4 дня назад. Вот обратите внимание, что ну, вот какие-то детишки вообще там должны были играть на вот этих вот огневых позициях, которые оборудованы мешками. Я надеюсь, этим детишкам, которые играли на вот этих огневых позициях, не раздавали хотя бы боевое оружие. Потому что уровень деградации власти там на местах, видимо, он такой, что скоро там даже детишкам на детских площадках будут выдавать автоматы. Ну а мэру Труханову, конечно, нужно вспомнить, что на дворе 21 век. И, конечно, там в округе живут мирные жители, которые прекрасно видели, и во что превратили школу, и сколько там было огневых позиций, сколько там было людей с оружием, постоянно дежурили, спали и так далее. И так далее это тоже объективная реальность, которую нельзя скрыть. До украинской власти еще не дошло, что народ Украины устал от вранья, которая постоянно льется, что с офиса президента, что от таких мэров Трухановых и прочих. Причем ложь это даже в мелочах, даже в том, что реально является фактом, тем не менее и здесь надо соврать, чтобы все-таки одесситы просто смеялись вот этих вот похождений вместе с директором, потому что, естественно, пригнали коммунальные службы сразу после поста в Минобороны Российской Федерации, поубирали все а потом пригнали туда мэра и съемочную группу. Я полагаю, что Деситы заслужили нормальную власть, а не ту, что представляет Труханов, потому что то, что происходит под его предводительством, ну кроме как маразмом, просто назвать невозможно. Но на этом хорошие новости не заканчиваются, потому что Порошенко сегодня два раза не выпустили за границу. И хотя он сделал себе хорошие документы, что он якобы едет куда-то за границу на какой-то международный симпозиум, на который его пригласили, по факту мы видим, как Гетьмана, вот этого, знаете, который организовал два котла, там, дебай и Еловайский, то мы видим, что его ну, не хочет Зеленский выпускать за границу. И судя по всему, Зеленский реально боится Порошенко, потому что только партия Порошенко может конкурировать в упоротости с партией слуги олигарха, которую возглавляет Зеленский. И тут с учетом того, что на Зеленском уже есть такие котлы, которые Порошенку даже и не снились по количеству пленных, то есть Мариупольский котел, то безусловно по котлам то Порошенко выигрывает, потому что у Зеленского котлы явно больше. И Порошенко понимает, что в нужный момент можно Зеленского упрекнуть в том, что и потери большие, и котлы большие, и так далее, и все-таки сделать, знаете, такой небольшой дворцовый переворот и все-таки занять место президента. И тут, конечно, я думаю, что нужно болеть за обе команды, потому что там адекватных людей, как практика показала, просто нет. Потому что что первый, что второй, вели Украину к вот этой буне, которая была развязана на нашей земле. И, конечно, делали они все это в интересах заграничных стран. Друзья, а теперь небольшое объявление. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что сколько еще продолжат завещания на ютубе, я, например, не знаю, Могут запретить каналы и так далее. Поэтому лучше всего подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании и первым комментарием под видео. Но в это время Зеленский продолжает играть роль главнокомандующего. И судя по тому, что в принципе по логике Зеленского главнокомандующий не должен управлять войсками, он должен давать интервью. Зеленский, конечно же, дал очередное интервью заграничной прессе. Мы прокинулись. Прокинул ракетных ударов. Вон их чул. Я был уже зибранный. Я знал, что началась война. И тут Зеленский рассказывает очередную ложь о том, что его семья во время начала боевых действий была в Украине, в Киеве. И, конечно, это заученная ложь, которую Зеленский повторял несколько раз различным средствам массовой информации. Но по факту мы видим, что даже тогда, когда его улечили в том, что это ложь, все равно он продолжает ее повторять. Он вибудував такую державу, в которой никто ничего не вирішує. И поэтому неважливо, что говорят их министры законодательных прав, неважливо, что он отправляет к нам какую-то переговорную группу, которая встречается с нашей в Туреччине. Все эти люди – они никто. На жаль. И тут Зеленский рассказывает, что оказывается переговорщики, которых прислал Путин, они никто и они ничего не решают, к сожалению, Зеленского. Он рассказывает, что вертикаль в России очень и очень жесткая и говорит о том, что все-таки ну, это неправильно. А оказывается, что нужно все по-другому делать, как в Украине, когда президент он вроде как бы и есть, но больше всего решает, конечно же, Коломойский, Ахметов, Пинчук, ну и, конечно, заграничные друзья. И если в Российской Федерации решает президент, то в Украине, как известно, ситуация совершенно другая, и Зеленский об этом прямо говорит в эфире. И я думаю, что каждый украинец понимает, что если говорить о реально прямых переговорах, то нужно, конечно же, садить Байдена, Коломойского, Порошенко, Ахметова, Пинчука, ну и, конечно, с той стороны садить. Президента Российской Федерации. Это ответ. Как ваша нация ставится до нации украинцев. И это честно. И это честно, я считаю. Но помните, если вы пересмотрите этот фрагмент, то на нем видно, как Зеленский пытается что-то сказать, запинается. И, видимо, он что-то сказал, но то, что он сказал, оно просто не попало в кадр, потому что здесь идет просто монтаж и кусочек вырезали. Что сказал Зеленский вот в этих запинаниях и что было дальше, конечно же, история умалчивает. Но тем не менее, мы видим, что интервью, которое дал Зеленский, оно сугубо комплементарное. Поэтому, я думаю, что те неудобные моменты, которые наговорил Зеленский, их просто вырезали и этот фрагмент доказательства. Не-не, мое питание до вас инше было, Марияла. Oh. питание, чи вы тут жили в Украине? Пока украинская армия воюет где-то на Донбассе, где-то там в районе Харькова, в районе Николаева, то главнокомандующий, верховный главнокомандующий, он просто сидит и общается с журналистком, а где же она жила, как у нее дела и так далее. То есть это говорит о том, что все-таки оторванность от реальности, она настолько высока у Зеленского, что мне, например, даже страшно представить, что там на самом деле происходит и какие команды отдаются генералам ВСУ. Нашої державу. Я вижу, что это правда, что много людей перешли на украинскую мову самую, потому что есть такая ненависть до, до того, что сделали российские войска. А... Вот оно что, оказывается, из-за российских войск столько украинцев вдруг резко перешли на украинский язык, тех украинцев, которые никогда раньше на нем не разговаривали. А я-то почему-то думал, что все-таки они на него перешли, потому что их сейчас просто травят за то, что используется русский язык в Украине. Оказывается, все вот эти сотни свидетельств людей и возмущения, почему их травят за то, что они просто разговаривают на русском языке, то это все, оказывается, Зеленский просто не знает, ну не доносят ему эту информацию. Ему на самом деле отчеты ложатся красивые, видимо, на стул. О том, что все-таки, ну, знаете, люди просто сами захотели. Это их не к столбам привязывают. Это их не на блокпостах кошмарят. Это их не грабят под дулом автомата. Это, оказывается, они сами пришли к этому решению. Вот оно, что оказывается. Во-первых, ну, наша страна готовилась. Мы знали, что это может быть в любой момент. Шлях, который Буф, чи нам, а, быты в колокола, а, рытые окопы. Не удивляйтесь, когда в первой части интервью Зеленский рассказывает за то, что, оказывается, никто ничего не знал, и просто семья в Киеве его была, и поэтому они очень перепугались. Ну а через 10 минут он рассказывает, что, оказывается, все все знали, причем даже за несколько лет. То есть мы видим, что Зеленский, по сути, сделает чистосердечное признание. Он прекрасно понимал, что если сохранить курс Украины в НАТО, то это приведет к войне. Ему прямо об этом говорили, и он об этом сейчас рассказывает в интервью. Но тем не менее, Зеленский со своими слугами олигархата оставил курс в НАТО. И ничего не хотел слушать, когда его все просили все-таки этот курс убрать и сделать из Украины нейтральное государство. Но тем не менее, мы видим, что интересы украинского народа Зеленский поставил на десятое место, а свои личные и, конечно, западных партнеров на первое. И на самом-то деле, это элементарная логика. И любой украинский офицер, который действительно давал присягу государства Украина, он, безусловно, должен взять под стражу Зеленского и привлечь его к ответственности. Но по факту мы видим, что офицер и генералитет украинский, он все-таки больше присягал различным странам НАТО, видимо, когда ездили туда на учения как вывозить людей из державы и это требовало работать за год до этого вторника. Это Зеленский рассказывает, что западные партнеры ему говорили, что людей нужно вывозить за год до всех вот этих событий, потому что уже, видимо, Зеленский согласился все-таки играть в авантюру и, конечно, втягивать Украину полноценную войну. И вот а сейчас Худзеленский вот сидит и рассуждает, что нужно было все-таки за год начать вывозить. Хотя по факту все олигархи, там вся эта, знаете, челядь, она-то уехала. Она уехала даже, там, знаете, ну, конечно, не за год, а за три 4 месяца до начала всех этих активных событий. Я считаю, что був неправильный, потому что и панику в нашем общественном не треба. Не правда ли, милый аргумент, оказывается, не нужно было сеять панику среди мирного населения? Или все-таки нужно было, чтобы на момент начала боевых действий как можно больше мирного населения все-таки было в городах? В Чернигове, в Харькове, в Киеве, правда? Чтобы любые боевые действия там приносили сумасшедшие потери и куда ни стрельни там, чтобы был мирный житель. Интересная логика. Я считаю, что это были дуже высокие риски. Что касается нашей армии, армия была готова. Я думаю, здесь никаких сомнений нет, потому что украинскую армию восемь лет готовили именно к этому. Именно поэтому туда целых 20 тысяч украинских военных ездило за рубеж, проходило всевозможные курсы и, видимо, давали еще дополнительно присягу. Ну, конечно, не народу Украины. Интересно то, что украинские военные, которые ездили по заграницам на всевозможные курсы, то они, что я так понимаю, прекрасно понимали, что готовят. Но, тем не менее, ни у кого из этих военных не закралась мысль о том, что все-таки нужно хоть что-то сделать для того, чтобы на украинской земле не было вот этих выяснений отношения геополитических сверхдержав но тем не менее мы видим что военные этому способствовали но в это время в Украине продолжается церковный раскол потому что как известно церковь которую Порошенко сделал себе под выборы, сейчас очень активно просто знаете требует чтобы все церкви абсолютно храмы передали им в частную собственность И несмотря на то что украинская православная церковь уже как говорится давным-давно приняла решение что никак вообще не зависит от российской православной церкви несмотря на это все равно представители вот этой церкви Порошенко просто требуют, чтобы им срочно отдали частную собственность. Ну, потому что свои храмы строить это как бы дорого и долго, и там пожертвований никто не дает, потому что вот эту церковь мало вообще кто ходит. А вот понимаете, когда вот боевые действия, то тут можно взять да и отжать. Друзья, на этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там всегда можно сказать значительно больше, чем на ютубе. Помните об этом. До скорого.